Хронический фаренгит. Можно ли избавиться от проблемы навсегда? Наверняка вы уже неоднократно обращались к лор-врачу. Наверняка вы уже Пролопатели интернет-ресурсы и изучаете теперь просторы Ютуба, потому что вы не можете справиться с этой проблемой. Да и врачи наверняка вам заявляют о том, что ну это же хроническое, и наша задача только вылечить процесс самого обострения, но вот избавиться от проблемы мы, к сожалению, не можем. Так ли это? Об этом сегодня мы с вами поговорим. Сразу хочу вас предупредить о том, что я не дам вам какой-то волшебной пилюли, я не дам вам какого-то волшебного раствора по полоска, в котором вы точно на 100% избавитесь от проблемы. Нет. Хронический фарингит действительно, он лечится и можно избавиться от него, но все зависит от количества факторов и причин, которые его запускают. И если этих причин много, то с вашей стороны нужно Соответственно, много усилий для того, чтобы это победить. И если вы будете бороться, бороться, бороться и бороться, и выполнять и соблюдать те рекомендации, о которых я вам сегодня расскажу, то с максимальной долей вероятности, а это 99%, что вы проблему победите. Но нужно, чтобы у вас внутри сидел борец. И чтобы было желание наконец-то справиться с этой проблемой. Хронический фарингит проявляется постоянным першением в горле, подкашливанием и частой боли в горле, частыми обострениями. Хотя обострения могут случаться не у всех, а может быть просто постоянное какое-то першение и поперхивание именно в самом горле. Почему хронический фарингит так сложно лечить? Дело в том, что сама слизистая оболочка по себе в глотке практически не воспаляется. Есть всегда запускающие механизмы. Это или со стороны носа, с верхних этажей влияния, нос, пазухи носа, носоглотка. При наличии воспалительных процессов может вызывать хронический фаренгит. Это может быть влияние снизу, то есть желудок. Чаще всего идут забросы из желудка в пищевод, вследствие чего слизистая оболочка глотки раздражается и запускается тот самый Хронический фарингит. Кроме всего прочего, могут влиять на слизистую оболочку сухость и недостаточная влажность воздуха, которая приводят к высыханию слизистой оболочки, недостаточной работы местного иммунитета и увеличению количества микробной флоры, которая поддерживает воспаление. Может вызывать хронический фарингит повышение сахара. Может его вызывать недостаточная функция щитовидной железы. Может быть аллергия на вдыхаемый воздух. Это самые основные причины, которые вызывают хронический воспалительный процесс в глотке. И именно их нужно исключать, и именно их нужно лечить для того, чтобы был хороший эффект от этого лечения. Почему, например, лечение просто у врача-ларинголога не приносит достаточный эффект? Потому что если есть влияние других органов и систем, сколько бы ты ни лечил саму слизистую оболочку глотки, ты все равно не достигнешь долгосрочного и хорошего результата горло все равно будет рецидивировать и часто или постоянно воспаляться какие исследования нужно пройти для того чтобы выявить причину хронического фарингита? объем этих исследований вытекает ровно из этих причин о которых мы уже с вами поговорили то есть нам нужно исключить влияние сверху это выполнить рентген пазух носа, обратиться к лор-врачу, провести эндоскопию носа и эндоскопию носоглотки, то есть исключить еще и очаг воспалительных процессов в носоглотке. У взрослых это может быть киста, это могут быть сохранившиеся с детства аденоиды. У детей чаще всего это лимфоидная ткань носоглотки, те называемые аденоиды и наличие воспалительного процесса в них или их чрезмерного увеличения. Исключаем влияние снизу, то есть... Исключаем рефлюкс. Взрослым назначается гастроскопия, при которой мы смотрим, нет ли признаков гастроэзофигальной рефлюксной болезни. Детям, как правило, проводится или ультразвуковое исследование, или рентген исследование с контрастным веществом. Исключили. Двигаемся дальше. Исключаем влияние вдыхаемого воздуха, то есть скрытый аллергический процесс, даже если у вас никогда не было аллергии. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, я назначаю основных три показателя. Это общий анализ крови, мы смотрим в формуле количества азинофилов. Если они больше четырех, обязательно в дальнейшем обследуем пациента на аллергию. Назначаю два биохимических показателя, это эзенофильный катионный белок и иммуноглобулин Е общий. По-хорошему можно еще сдать 13 грамму мазочек износа на клеточки, на эзенофилы, но в принципе это такое исследование факультативное, не обязательное. Если мы видим, что хотя бы один из показателей, о которых я вам только что рассказал, повышен, в таком случае пациент обязательно должен обратиться к аллергологу для того, чтобы... Понять, на что вы можете реагировать. Как правило, проводятся либо кожные скорификационные пробы, то есть делаются царапки на кожу, туда наносится аллерген. Смотрим, как кожа на это реагирует. Либо аллергологи проводят диагностику с помощью анализов крови. Двигаемся дальше. Исключаем нарушение функций щитовидной железы. Как правило, эндокринологи назначают гормоны щитовидной железы. Основной спектр этих гормонов, которые нужно сдать для диагностики, любая лаборатория знает. Что еще нужно предпринять и что еще нужно обследовать? По-хорошему желательно посмотреть в каком состоянии сахар крови, потому что при увеличении сахара крови бывает, что начинает сохнуть и воспаляться слизистая оболочка вашего горла. И если вот эти исследования, о которых я поговорил, не принесут какого-то ожидаемого результата и эффекта, то... В таком случае еще можно и обратиться к ревматологу, исключить системные заболевания, при которых тоже может наблюдаться сухость в горле и наличие хронического воспалительного процесса. Но самое главное это нос, желудок, щитовидная железа и исключение аллергии и проверка уровня сахара крови. Успешное лечение фарингита как раз заключается в комплексном подходе. То есть мы должны комплексно проверить влияние других органов и систем и влияние вдыхаемого воздуха. И комплексно подходить к решению этих вопросов. Если у вас есть рефлюкс, лечите рефлюкс. Есть воспаление в пазухах, лечите воспаление в пазухах. Корректируйте сахар и так дальше, и так дальше. То есть все выявленные причины, даже если они хронические, говорят, что они плохо лечатся, все равно. Вы должны максимально прилагать усилия для того, чтобы лечить именно те причины которые приводят к хроническому фарингиту для того чтобы достигнуть в этом вопросе хорошего успеха и избавиться и вылечиться от него конечно главное в лечении хронического фарингита это лечение тех проблем которые мы обнаруживаем но это не значит что саму слизистую оболочку глотки не нужно лечить конечно мы назначаем лечение и на что оно направлено? Как правило, оно направлено на то, чтобы успокоить слизистую оболочку, убрать вот этот воспалительный процесс. И для этого либо мы назначаем противовоспалительные препараты, например, раствор ОКИ, так и называется. Это не реклама, просто на рынке на данный момент полосканий противовоспалительных для горла не так уже и много. В основном продаются антисептики. А вот именно противовоспалительные препараты вы купить, кроме ОКИ, Конечно сможете, но их крайне мало. Что еще мы делаем со слизистой оболочкой горла? Кроме того, что ее смягчаем. То есть мы оттуда... Выполаскиваем лишние микробы, потому что когда есть воспалительный процесс в горле, количество условно-патогенной флоры всегда возрастает. Для этого, для того, чтобы уменьшить количество тех микробов, которые поддерживают воспалительный процесс, я назначаю курс санации, то есть полоскание антисептиками, например, актинисепт, мермистин, хлоргексидин, фуруцелин, много-много актинисептиков. Всяких разных много, это и тантум, верда, и гексорал, и так далее. Поэтому вы можете подобрать любой, который больше вам нравится по вкусу и подходит по органолептическим, так называемым, свойствам. И полоскать горло утро-вечер, хотя бы после чистки зубов. Часто полоскать горло тоже не нужно, потому что смывается естественная защитная слизь, в которой плавают иммунные клетки и, и, и антитела. Утро-вечер при наличии хронического воспалительного процесса для курса санации горлышко будет вполне достаточно. Лечение нужно проводить в среднем на протяжении 10 дней. Также смягчать слизистую оболочку горла в течение дня. Например, если у вас запершило, возник какой-то сухой кашель, можно препаратами увлажняющими натуральными, например, кармолист, эвкалипт шалфей, который можно рассасывать как конфетки, но это при условии того, что у вас нет на них аллергии, вы уже обследованы на скрытую аллергию и в этом в плане все спокойно. Кроме того, что мы лечим саму слизистую оболочку, снимаем раздражение, снимаем воспалительный процесс, я рекомендую укреплять антибактериальное звено иммунитета. Почему? Потому что Бактерии поддерживают воспалительный процесс в горле, и если мы будем их снижать количество не только с помощью полоскания, но и с помощью работы нашего иммунитета, то эффект будет более ощутимым. Для этих целей мы назначаем препараты типа имудона, бронхомунала, исмегена и так далее. Эти препараты я назначаю курсами по 10 дней, дальше можно делать 20 дней перерыв и 10 дней повторный курс. Очень сильно на состояние горла может влиять характер употребляемой пищи и курение. Поэтому, если вы до сих пор еще курите и находите в этом какие-то положительные моменты, почитайте книжку Али кара «Легкий способ бросить курить» и уже завязывайте с этой привычкой. Если вы любите острую пищу, чрезмерно жареную, чрезмерно соленую, то есть вот куда-то вас кидает в крайности, то я вам желаю, по крайней мере, на момент лечения хронического фарингита употреблять более мягкую пищу, снизить количество соленого, перченого, острого, копченого, чтобы убрать влияние пищи на слизистую оболочку. Наверняка вы слышали такое выражение «все болезни от нервов». И это действительно так. И стрессовые ситуации, и перенапряжение вашей психики приводит к нарушению вегетативной нервной системы. Вследствие чего нарушается регуляция работы других органов и систем и косвенным образом это может приводить к фаренгиту. Поэтому если вам поставили диагноз хронический фаренгит, задумайтесь о ритме своего жизни. Во сколько вы встаете, во сколько вы ложитесь спать, высыпаетесь ли вы, есть ли у вас хронические стрессовые ситуации. И если действительно стрессы присутствуют и имеют в вашей жизни ощутимое влияние, то... Для того, чтобы с успехом вылечить хронический фарингит И эту проблему тоже нужно решать. Как вы думаете, при каких условиях окружающей среды ваше горло будет работать лучше? Если это пыльная обстановка, если это пересушенный и перегретый воздух. Или это чистенький, охлажденный воздух нормальной влажности. Конечно, при втором варианте ваше горло будет работать гораздо лучше. Поэтому для нормальной работы слизистой оболочки, для нормальной работы вашего иммунитета обязательно заботьтесь о чистоте воздуха в ваших домах, о температуре и влажности. Для того, чтобы уменьшить количество пыли в вашем воздухе, я рекомендую покупать мойку воздуха. Но кроме того, что воздух нужно чистить, его нужно увлажнять. Если у вас влажность в ваших домах меньше 50%, дополнительно обязательно включайте увлажнитель. Следите обязательно за температурой, потому что по законам физики, если температура воздуха в вашей комнате больше 24 градусов Цельсия, вы никогда практически не сможете сделать нормальную влажность. Поэтому снижайте температуру воздуха, перекрывайте батареи. Движение это жизнь и это здоровье. Сейчас мы с вами немножко поговорим о спорте, но спросите вы меня, а причем здесь спорт и горло? да? Как это может быть взаимосвязано? А взаимосвязано это может быть на уровне, во-первых, вашей психики, работы, вегетатики, потому что спорт, он обладает, во-первых, стрессоснижающими способностями, во-вторых, это улучшает работу всей, всего организма и в том числе вегетативной нервной системы. И косвенным образом это приводит к оздоровлению дыхательной системы. Поэтому если вы постоянно сидите, мало двигаетесь, обязательно потихонечку начинайте вводить спорт в вашу жизнь. Что еще можно сделать для лечения хронического фарингита? Существует так называемая дыхательная гимнастика, которая улучшает работу всей дыхательной системы и в том числе слизистой оболочки вашего горла. Из отечественных методик вы можете воспользоваться дыхательной гимнастикой по стрельниковой, можете ознакомиться с ней в текстовом виде в интернете, либо посмотреть ролики на YouTube-канале. Также полезна гимнастика из йоги, которая называется пранаяма. Кроме того, что она улучшает работу дыхательной системы, она еще, если делать это по утрам, дополнительно придает бодрость и заряжает энергией. Сегодня я прям прочитал вам лекцию о здоровом образе жизни не все готовы конечно вот так вот сразу начать этим заниматься поэтому немножечко еще вернемся к медицине я расскажу вам о возможностях физиотерапии которые могут улучшать состояние горла физиолечение которое проводится в очень многих клиниках могут предложить различные процедуры это и ингаляции и магнитолазеротерапию ультрафиолетовое облучение Остановлюсь на одном из методов, который себя очень хорошо зарекомендовал, это лазеротерапия. То есть именно лазерным светом облучается слизистая оболочка горла, улучшается кровообращение, Улучшается состояние слизистой оболочки глотки, происходит регенерация, то есть восстановление ткани и укрепление местного иммунитета. Я своим пациентам назначаю красный лазер. Проводится в среднем 10 сеансов, ну самое минимум 7, потому что слизистая оболочка только к 4-5 процедурам начинает адаптироваться и привыкать. И оздоравливаться от этой процедуры, поэтому минимум проводим 7 процедур, но лучше всего проводить 10 процедур таких, как правило, эффективных процедур. На сегодня все. Напишите в комментариях, а как вы лечили хронический фарингит и помогло это вам или нет. Если вы еще не подписаны на мой канал по какой-то причине, обязательно подписывайтесь. Впереди еще будет очень много интересного. Я рассказываю о том, как укрепить иммунитет, как правильно лечить простуду, как эффективно лечить болезни уха, горла и носа. Если по какой-то причине у вас сохнет нос, Посмотрите обязательно вот этот ролик. Если у вас есть такое заболевание, как хронический танзелит, посмотрите, как правильно лечить его в этом ролике. Всем хорошего дня. Увидимся. Пока.